Ты видеоблогер? Нет. Блин, пока. Пидор, ответ! Вот так вот! Можешь нажать ему на курок? Я понял. На самом деле, тебя походу прет, да? Я тебе говорю, мельчи, ебтай, бен, нахуй. Я столько еще не сгрыз, кухню ты закупку. Тебя прт, нет? Ты можешь. Сука, запучок. Извини, извини, не тебе, не тебе. друг, прости. Привет, хуй. Здорово. Что, блядь нахуй, блядь, такой на, на позитиве, что ли, или что? А ты что, не на позитиве? Что, такой я? агрессивный? А, нет, я, блядь, на на, э... на... на массе, на массе. Я понял. Как? Видно, на массе, я вижу, я вижу. Блядь, ты заебал, нахуй, если я, блядь... Какой я масс, блядь? Я, блядь, масс, блядь, 90 килограмм, нахуй, ты заебал, нахуй. Ну, я не знаю, может ты ростом метр сорок. Ты ростом метр сорок, а массу у тебя девяносто килограмм, то чувак. Это Прикол? Это прикол? Ну Мне покажи ты... как. Ну, ну покажи, как ты выглядишь. Ну ка. Нет, как, да. Ну. да, у меня сотка бля. у меня сотка бля. Было же девяносто. Как? Было же 90. Сотка, блядь. Я. Сотка. Сейчас минута пройдет, 110 будет. Бля, буряты всегда смешные были. Мне вы всегда нравились, ребят. Буреты, мне прям заходили. Нет, мы башкиры. А, башкиры. Да? Какая разница? Сколько тебе лет? 25. 25 это уже жениться, пора, нахуй. А ты не жена. А тебе сколько лет? 40. 40. Ну тут уже разводиться пора. А ты. А ты не женато, да? Тоже. <связываю> а? Пап не Я даже глаза опустил, нахуй, но... Глаза опустил. А че а опустил? Тяжелые? <связываю> у, тебя, у тебя идеальное круглое лицо. Спасибо. У тебя такой микрофон. Ты не блогер случайно. Не снимаешь ничего. У тебя волосы такие-то случайно не кавказец. Пинигей? Не, ни не, гей. Не Блять, слава. Кол бы гей, ты бы мне понравился. Это новая фишка, какая -то? Прикол. Не знаю, я его сам придумал сейчас. Пусть да? в масса пойдет. Все в массу ушло. Блядь, пиздец, бля. Краслава, бля, 5 плюсом, на. Спасибо, спасибо. Спасибо, нет, э, спасибо много. Для тебя много не бывает, мне кажется. <laughs> ну, это, я, это, я любя, это я любя, ты понимаешь, да? Да, ты конечно. На, сам, на самом деле ты человек хороший, ты не думаешь, что тут это какие-то шуточки я пытаюсь тебя задеть, ни в коем случае. Я выглядишь, ты превосходный, серьезно. Э, ну нахуй, для сорока, Для 40 нормально? Такой типа, а, пойдет, знаешь. Типа, пойдет. Там, баб, которых ты трахаешь, там, наверное, такие типа нормально пойдет да, да. красавчик 5 плюсов да. давай пока тебе 5 плюсом пока дай, дай бог дай бог дай бог дай, дай бог дай бог дай бог дай далеко дай бог дай бог дай бог дай бог дай бог дай бог